Вот, в лес приехали Канакшас Воздух чудесный Погода чудесная Может быть и грибы есть А может быть нет Ну какие-то есть, наверное, посмотрим Сыроежки есть Какие-то Сыроежечки Съедобный гриб Ухомор Съедобный гриб Но мы его брать не будем. Какой масленок стоит, а! Красота! А эти грибы, как сыроежки, но они, когда сваришь, горькие. Ничего не остается, как только их выкинуть, и все. Но вон, какой прекрасный лес. Только грибов здесь очень мало. Все заросло этой ежевикой, это ужас, конечно. А так воздух, прелесть, тишина. Велосипедист только ездит. Сыроеги какие-то непонятные. Желтые. Можно взять, в принципе. Ну, сыроежки я не взял. А вот смотрите, как мухоморчики лезут из земли, а прелесть. Есть муховодчики. Гриб. Дубовник. Груши. Ай! Слепа. Вот опять то сколько много на пне. Красивый, а грибов тут очень мало. И так все красиво, конечно Воздух, птички поют Тишина, рядом, правда, около дороги встали А с той стороны березы Но что-то я никогда там ничего не находил Но схожу, посмотрю потом Вон сколько грибов неизвестных Что за грибы, не знаю, похоже То ли опята, то ли что Ну, понятно Что это такое Тут не опята Обалдеть. Они здесь вырубку сделали. Любовь масса. Какой мухомор. Просто прелесть. Сказка. Сказка. Вот не могу поверить. Вот в таком лесу и нифига нет, кроме мухоморов нескольких в латвии бы здесь если бы в латвии набрала боровиков уже не знаю килограмм 10 а здесь ничего старый один под попался и все хороший лес, а грибов нет ну вот на заренку не, не на заренку для запаха на супчик и собирали немножко и все